А? а я здесь. Класс, да? все. А... Ты да вот и... на улицу, по Ибану, по Ты что, серьезно что ли? А? Ты мне говоришь что ли?